Всем доброй ночи! Перед вами черная свеча, камень, кусочек ткани и ткань черная, которая лежит здесь, куда мы в конце обернем камень. Дорогие друзья, испокон веков и считалось, что выражение «камень на душе» или камень из души, вообще камень, тяжесть на душе, которая давит на душу, которая останавливает, тормозит человека. Это окаменелые чувства, окаменелая боль, это разбитые надежды, это бессонные ночи, это отчаяние, это дни одиночества. Вот все эти отрицательные эмоции, вся эта боль человека – которая была связана с любовью, которая была связана с разочарованием и прочее, и прочее, это все каменело и давило на душу. Может быть, это условно так называется, может, в переносном смысле, но факт в том, что действительно существует какой-то момент в жизни, когда слишком много накапливается эмоций отрицательных, слишком много пройдено боли в жизни. И со временем человек понимает, что расплачивается за прошлые ошибки, за прошлую боль, может, за глупости, молодости. Но в любом случае, это камень, камень, который давит на душу и не дает принимать какие-то решения, не дает менять жизнь. Двигаться вперед. Ничего не дает. Тормозит, останавливает и давит на душу. Этот ритуал избавит вас от камня, которая давит на вашу душу. Вам нужно будет найти камень. Вам нужно будет купить черную свечу, либо синюю, либо коричневую, темного цвета. Свечу поставить на камень. И читать. В дальнейшем я объясню, что делать, и каким образом. Итак. Душа моя, уставшая от боли, От скитаний и сомнений, От одиноких лет, От предательств и мук, От неминуемых бед, Камень на душу мою давит, Камень сомнений и страха, Камень тяжелых дум, Камень тяжкого груза, Камень, ты плата за прошлые ошибки. На попелищах любви Ты остаток обид, Ты остаток надежд, Разбитых скалы, Ты минута отчаянная, Обманутых ожиданий, ты из прошлого груз, расплата и плач, раненые души, истерзанного сердца. Открой, откройся же, дверца, спасения и счастья, сгинь и уйти, беда и ненасти. У камень, что давит на мою душу, ты не что иное, как окаменелые беды и страх у камень на душе, ты не даешь покоя мне, ни наяву, ни во снах. И здесь далее нужно читать столько, пока вас просто не закружит, будет ощущение отяжеления ног, будет, э, значит, ощущение, что вас поднимают, что у вас какая-то Воздушность появилась и прочее, прочее, это все нормально. Может быть, вы три раза прочитайте, может, семь раз прочитайте, кому как, но как только вы почувствуете, что вас уже шатает, дочитайте да и больше не читайте. Камень над душой моей я тебя воедино с бедой соберу, отчитаю, отмолю и от души навеки оторву. Слезами свечи капает и плачет боль и беда, И прошедших дней суета, чернота, маята. Черная слеза камень об... обмоет, Душевные раны по новой откроет, Чтобы отныне врачевать их навек. О, камень с души, твой... твой черный час истек, Оторвись и сгинь, пропади, Отдайся миру, сойди хоть в черную могилу а меня освободи камень с души клеймо судьбы я тебя с души отрываю отдам камень с души черным духом берите свой дар унесите спрячьте в преисподнюю камень с души боль из души камень свалится врагов воля развалится душа переродится свеча горит камень с души Отрывается, дверь спасения открывается, Мечты мои сбиваются, Камень земли коснется И с моей души оторвется, Заклинаю небом и землей, Огнем и водой, Печатью луны и печатью солнца, Силами зла и силами добра, Светом и тьмой, Да услышится, что сказано мной, И сбудется истина. Итак, говорите столько раз, Пока вас у вас голова не закружится. Оставляйте свечу догореть. Если э, свеча большая и горит должна долго, тогда сделайте это после сумерок. То есть как только солнце э, скроется, как только наступит вечер, можете это делать. И весь вечер пусть он горит, пока не догорит. После этого... Берете в черную материю, значит, завязывайте как мешком и выносите на улицу. Можете вечером, можете ночью, можете следующий день. Но желательно, чтобы этого камня никто не касался. И вы не касаетесь. Просто привяжите и где-нибудь оставьте до следующего дня, чтобы отнести. Как только этот камень коснется земли. С вашей души камень упадет. Положите на землю и говорите. Камень земли коснулся. Камень с души отвалился. Да будет так, как я сказала. Да исполнится в срок. Заклинаю. Отвернитесь и уйдите. Откуп не нужен. Потому что вы уже откупились слезами, болью и всем тем, что... Создает этот камень с вашей души. Такой ритуал можно делать, может быть, раз в году. Но первый раз, когда вы сделаете, у вас в душе оторвется столько всего. И вам станет настолько легко жить. Внезапно появятся перспективы. Могут исчезнуть депрессии. Может даже болезнь исчезнут, которые связаны со стрессом. И многое иное. Проведите этот ритуал. Это мой очередной подарок вам. Пусть будет во благо. Всего доброго.